не с этим не с болезнями а связаны с питанием то есть в целом, то есть не каких-то веществ uh -huh. возможно возможно что здесь что-то с подвоем с привоем то есть когда по всему телу начинается не начинается гомозность притом совершенно здесь, здесь как бы не из-за чего да? здесь и здесь, здесь, здесь еще я могу понять потому что вот рядышком скажем да поэтому это Это общая да. Самые мелкие а, Здесь, либо там где то шпильные сады, если либо там где-то обработан еще раз. Вот Видишь, вот, вот. вот. вот. вот. маленькая? Это общий гамос дерева, то есть с ним что-то где-то не в порядке в самой системе, то есть каждую вы не обработаете, здесь надо просто понять, что с ним делать, либо его подлечить, либо его вырубать, либо обрезать, допустим, вот он гамос пошелся, вы видите, что вся эта, то легче тогда такую ветку просто срезать до живого. Так, а он срезается, а оно ссередины лизается, да? О, вот такие А почему? я думаю, изначально это... Комплекс всевозможных неблагоприятных факторов вот это вот, вот здесь можно все что угодно И оно, да, вот у нас вот маленькое Вот это вот признак всего Внутри. Да, то есть несмотря на то, что затянулось, канди... оно там... Да. Сучок. Здесь был сучок. Uh -huh. Что в этом случае я делаю? Немножечко вот так вот расковырять его mm -hmm. Во, непосредственно. оставались такие садовые или вам не давали? Давали, давали. Ну, ну, я... Я... не давали Барана вам подожди, валяется да. Тебя так и садовые нуждят А коли нема? Ну что вы тоже делаете Нам повыдавали, мы так и делали Конс... Консервы открывали Да раньше же минус пятьсот не было все пошло о, наверняка вот это вот... Фахит не Чуть-чуть вокруг. И За взоры. Позорное будет анестезиолог у нас да. лучше конечно работать осенью и весной ой как хорошо замечательно вот такого оно не, не а, разворушивается потому что не живое да? Это уже угу. без сокодвижения. А? Да. А? А? шикаем у кого Анестезиолог. Анестезиолог. Прямо на месте. Да, да. Прямо туда. Все, все, туда? все, хватит, хватит, хватит. Ну вы уже один раз так достаточно. Один раз. Да. У нас Павел Владимирович, да, погуще, да, погуще. Да, вот этого сразу удаляем.